Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Продолжаю делиться с вами полезными фишками по вопросам денег и богатства в карте Бадзы. Я знаю, что многие, особенно те, кто только начинает изучать Бадзы, поначалу расстраиваются, если не видят в своей карте элемента денег, того элемента, который по кругу у усин – находится под контролем господина дня. Именно на него мы смотрим в первую очередь, когда пытаемся оценить денежный потенциал своей астрологической карты Бадзи. Для каждого человека элемент денег будет свой, но в любом случае вы, как господин дня должны его держите его под контролем у кого-то это будет стихия дерева или воды у других огня земли или металла но бывает так что элемента денег вообще в карте нет ни в открытых иероглифах ни в скрытых небесных стволах и что делать в таком случае неужели человек не сможет заработать и купить квартиру или машину и проживет всю жизнь от получки до получки. Конечно, нет. Это самое распространенное заблуждение. Есть много других способов оценки денежной удачи. О них я подробно расскажу на курсе ⁇ Деньги, богатство, работа и бизнес в судьбе ⁇ Поделюсь с вами лучшими фишками, что собрано и проверено мною на практике за последние 10 лет. Приглашаю вас на курс, где вы получите пошаговое руководство для начинающих, начинающих, продолжающих, как научиться читать богатство в карте Бадзи, начиная от благоприятных, неблагоприятных признаков обретения богатства и заканчивая грабителями, спецструктурами, денежными хранилищами и карьерными перспективами. Вы узнаете и научитесь, как привлекать деньги в жизни и увеличивать доход, как корректировать неблагоприятные денежные периоды. Увидите, какая работа принесет человеку максимум пользы и денег, сможете составить финансовые прогнозы, подбирать наилучшее время для активных действий, которые усилили денежные потоки. Увидите таланты и способности человека, его сильные и слабые стороны для достижения финансовой цели и привлечения удачи. Сможете консультировать в области профессии и карьеры, бизнеса и бизнес-партнерства. Это профессиональные знания, которые вы будете применять всю жизнь и помогать другим людям. Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь, и вам обязательно придет приглашение для участия в бесплатном мастер-классе. А сегодня я расскажу вам как увидеть в карте возможность улучшить свое финансовое состояние через брак например девушки которые выходят замуж или мужчина когда женится вот именно у некоторых определенных столпов есть такой вариант что у них есть очень большой шанс как бы вытащить выигрышный лотерейный билет причем супруг или супруга будут уже либо состоятельные либо те, которые хорошо будут зарабатывать после свадьбы, опять же, благодаря тому, что они женились именно на вас, благодаря вашей карте. Астрологи в Древнем Китае э, даже смотрели, вот таки, если видели карты таких девочек, то старались отследить таких девочек, жизнь таких девочек с самого рождения, чтобы женить их там на своих сыновьях или родственников, чтобы те потом разбогатели. Давайте и мы с вами, как китайцы, тоже возьмем себе эту фишку на вооружение. Итак, как это увидеть? Нужно проанализировать стоп дня карты рождения. То есть мы с вами смотрим, первое, находим звезду благородного человека для своего господина дня, ищем в символических звездах. Второе, земная ветвь дня должна вступить в парное слияние с одним из благородных. Как, например, вот вы видите в этом примере коза, благородный эм, человек для господина дня янского дерева, и она вступает в парное слияние земной ветвью лошади в столпе дня. То есть вот этот столб и будет говорить, что у вас есть возможность выйти замуж сразу за богатого, ну или человек, который потом разбогатеет. Ну, на самом деле, к сожалению, таких столпов из 60 дзятзы немного. Таких столпов всего 16, вы их видите на экране. Это дерево ян. На крысе дерево ян на лошади, дерево ин на змее и дерево ин на быке, огонь ян на тигре, огонь ян на драконе, земля ян на крысе, земля ян на лошади, земля ин на быке, земля ин на змее, металл ян на крысе, металл ян на лошади, металл ин на свинье и металл ин на козе. Вода ян на обезьяне и вода ян на собаке. Если среди этих столпов есть столб вашего дня рождения, поздравляю. Значит, вы обладатель символической звезды богатого супруга или выгодного брака. И одним из источников ваших денежных поступлений может быть женитьба или замужество. Поэтому, если вдруг в вашей карте нет стихии богатства, не делайте преждевременных выводов. Есть много других показателей, указывающих на финансовую удачу, о которых я вам расскажу на курсе. А на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал. Впереди еще много интересного. С вами была Пугачева Наталья и до новых встреч!